Дети мои, я приглашен в прямой эфир с Аленой Советовой. Она живет в Париже и работает международным HR-менеджером. По-русски, международный отдел кадров, поиск талантов и тому подобное. Мы будем пытаться с ней понять, что мешает и что помогает нашим людям делать карьеру в такой западной стране, как Французская республика. А! Сатанаш! Добрый да. день. Добрый. У нас как меня видны, работ... слышно? Отлично. Шикарно. Это уже хорошее начало. Да. Антон, ну прежде всего я хочу, конечно, сказать, что я очень рада встречи с вами. Да, я надеюсь будет? на это. Рада с вами познакомиться. Спасибо, что вы нашли время возможность, чтобы поговорить сегодня со мной на очень важную тему, уже вытрепещущую о карьере русских во Франции. И это тема, которая волнует не только тех, кто живет во Франции, но и тех, кто находится за ее пределами и смотрит с интересом в сторону Франции как возможного места для работы и для жизни. Но э, прежде чем мы начнем вгрызаться в тело этого сюжета, я бы хотела вас попросить представиться. А, я не подготовился. А представиться это будет несколько сложно потому что у меня педигри не, не как сказать не не очень обычная значит антон малафеев мне 43 года во франции 22 или три уже то есть да получается 23 работал консультантом по стратегии организации прожил в в париже 13 лет. На сегодняшний день живу на юге Франции, в Антибах. Год назад написал книгу, которая на французском, которая называется «Ла psychologie de nouveau riche». В русской транскрипции это было бы что-то вроде «Психология богатых и новоришей». Преподаю в школе коммерции такой предмет, который сложно перевести на русский язык, опять же. По-французски это звучит «Ethique et социаль». Как это перевести на русский? У меня сейчас, честно говоря, почему-то не срабатывает в голове. Ну, этика это понятно, скажем так, межкуль... межкультурная этика назовем mm -hmm. это так. Вот вкратце. Отлично, Антон. Я думаю, что по мере нашего разговора будут открываться новые грани. Um... Все может быть. И все может быть. Антон, ну я бы хотела начать вот с чего. Во Франции у нас, в принципе, очень много русских людей, которые смогли профессионально ре реализоваться, которые построить карьеру, вписаться да, в той или иной степени во французский корпоративный ландшафт. И тем не менее, русского человека, как в принципе любого иностранца, сопровождает флер самых разнообразных стереотипов. Мне любопытно было задать вам вопрос, как человек, с одной стороны, который 20 лет провел во Франции, с другой стороны, как человек, который консультировал компании по межкультурной этике, правильно? Mm -hmm. На ваш взгляд, какие стереотипы о русских эволюционировали за эти годы, да? а какие эм, живы, до сих пор крепки, ну и в частности, конечно, в деловой среде, не будем забивать наш прицел. Если касаться деловой среды, вообще, что касается стереотипов, в целом они были, есть и будут. Это вещь неизбежная и существуют, вернее, появились они и продолжают существовать из-за незнания той или иной культуры. То есть очень многие французы, во-первых, я думаю, стоит отметить, стоит сказать, что очень многие французы, большинство, они просто-напросто не интересуются ни русскими, ни Россией. Мне тут один, допустим, два года назад заявил, что Киев – это столица России. К примеру. Конечно. Вот, я, я, я попытался ему объяснить, что, это, что это, было, это было реальностью приблизительно 10 веков назад, с проходом через Питер, что сегодня это Москва. Ну, в общем-то, он особо не, не застеснялся и прямо мне в глаза сказал, что он, в любом случае ничего про Россию не знает, поэтому... Для него это нормально. Так вот, очень многие французы не интересуются Россией. И все стереотипы, по сути, растут оттуда. То есть mm -hmm. очень многие по-прежнему считают, что э, в России круглый год минус 40, что по Красной площади бродят медведи, что Сибирь начинается за МКАДом, mm -hmm. что водка у нас льется из-под крана, что мы никогда не улыбаемся и так, далее, и так далее. То есть куча вот этого всего, она была, есть и будет. Что касается деловой сферы... Но здесь, скорее, вопрос надо было бы задавать вам, потому что вы работаете конкретно именно в этой сфере. Что могу сказать? Я, я несколько лет назад написал статью э, у себя на сайте как раз на эту тему, и я провел параллель о э, так называемой distance-hierarchie. По-русски это, скорее всего, можно было бы охарактеризовать нашей знаменитой вертикалью власти, mm -hmm. которая, в принципе, понятна практически всем. Так вот, я объяснял именно с точки зрения социологии и управления, что вот эта вертикаль власти, она по сути находится почти на том же уровне во Франции, что и в России. То есть разница между во взаимоотношениях между подчиненными, менеджерами, э, директорами или там, допустим, даже возможно президентом компании, э, вот эта вот дистанция иерархическая, если я буду переводить слово в слово, она практически одна и та же в России и э, во Франции. Но Достаточно часто в прошлые годы я общался с французами, которые экспаты, которые живут в России в большинстве случаев в Москве, иногда в Питере, и еще реже в провинции, и они, проведя какое-то время во Франции в России, по-прежнему убеждены, что у нас вот эта вертикаль власти, иерархическая дистанция, она куда больше, куда глубже или даже куда выше, чем во Франции. На самом деле это не так. И я, конечно, пересказывать всю свою статью не буду, смысла в этом нет. Но я просто хочу сказать, что стереотип, то есть стереотипный взгляд французов на нас, русских, что наша вертикаль власти, она исключительно вертикальная, и что иерархическая вот эта дистанция, она, она, она очень велика, на самом деле это их ошибочный взгляд на нашу культуру, на наше взаимодействие, в том числе э, в деловой сфере. Это может быть и политика, это может быть и школа, это может быть семья, что угодно. То есть просто различие между, так сказать, главным и подчиненным, э, вот это вот и есть это иерархическая дистанция. Так вот их ошибочный взгляд на нас, этот стереотип, они убеждены и об этом, об этом, об этом продолжают писать в статьях на французских сайтах и везде, что у нас вертикаль власти, она исключительно вертикальная, а что, мол, французский менеджмент, он такой он куда более горизонтальный. Он вполне возможно площадь и горизонтальнее нашего менеджмента, нашей вертикали власти, но, по сути, когда вникаешь именно в детали, и когда начинаешь разбираться, раскладывать все по полкам, э, по сути, у них это работает приблизительно на том же уровне, что и у нас. Я с вами соглашусь. Это... Я думаю, здесь вопрос скорее не функционирование, а коммуникации вокруг вертикали власти. Тоже. Потому что, ну, даже если мы будем говорить о том, как руководитель выражает свои пожелания uh -huh. о тех действиях, которые нужно выполнить, в рус... у русского менеджера это будет очень прямолинейный запрос. Совершенно верно. Вокруг этого будут определенные танцы, будет это все вложено в такую да. форму, что... Да. Возможно, вначале ты не поймешь, что тебе дали приказ, и тебе, а тебе показалось, сказали «подумай», может быть. Да, да, да, да. да. Ну, еще я бы, пожалуй, добавила к вашему наблюдению следующее, потому что, конечно, очень распространенное ну, такое выражение про русских, что они постоянно пьют водку, да, не останавливаясь. И я думаю, что на самом деле в этом выражении, хотя оно смешное, да, смеетесь, в нем есть гораздо более глубокая мысль, которая состоит в том, что действительно, когда русские начинают там праздновать, веселиться, это все, ну, до конца, да. И это выражается не только в способности того, как мы праздник, все знают, что русский делает самые замечательные праздники, самые веселые, но и это выражается и в других сферах жизни. То есть, например, наука, да, мы будем делать самые великолепные, удивительные открытия, мы будем идти, вот что это по-французски называется, русский абутист, да? если мы будем заниматься спортом экстремальным, он будет самым экстремальным, и точно так же, например, я когда размышляла на эту тему, я вспомнила такую историю, может быть, вы помните, в 2013 году, кажется, это был запуск эм, ракеты «Протон», uh -huh. которую запустили, она 10 минут летела, а потом э, сделала непонятное движение и упала на Землю. И когда провели... Эм, ну, исследования, почему это произошло, то выяснилось, что человек, который проверял датчики, там у них есть особое название, они контролируют в какую сторону ракета движется, он достал этот датчик, у него посмотрел, и вместо того, чтобы его поставить точно так же, как он должен был находиться там в своей вот этой эспас, он, у него не получалось ее вставить, и поэтому он покрутил-покрутил и вставил ее вот в обратную сторону, и при этом применив силу, он ее забил. Ну и, соответственно, этот датчик он неправильно э, оценивал поведение этой ракеты. Но к чему я это говорю? Я это говорю о том, что русские, с одной стороны, э, конечно, э, до конца, но при этом э, люди, иностранцы не знают, чего ожидать. То есть это может быть как какое-то совершенно потрясающее открытие, как и с другой стороны, это может быть, то есть, это может быть да, вот, инженерное решение суперное, но при этом оно в середине своей работы, оно рухнет, развалится, оно не будет. Оно, ну, в общем, короче, это будет полный провал. То есть вот такая амбивалентность, которую я бы добавила, и я думаю, что она действительно в деловом, в деловой, в деловом мире существует, когда мы говорим, когда иностранцы говорят о русских. Ну, в целом, да, единственное, я, я что заметил из того, что вы сказали, вы говорите, что вот эта вот вертикаль власти или в дословном переводе иерархическая дистанция, она еще также завязана на образ, образ коммуникации или образ общения между менеджерами, президентами и подчиненными. Здесь есть такой нюанс. Дело в том, что, да, действительно, мы русские, мы, мы общаемся очень на таком, прямом канале, то есть мы говорим все в лоб, у нас нет никакой обтекаемости. Mm. Э, в социологии, по крайней мере, вот в этой межкультурной дисциплине, которой я занимаюсь, которую преподаю, есть такое понятие, как э, прямая коммуникация и непрямая коммуникация. Французы, они находятся вот как раз, это типично латинский образ общения, то есть они все говорят в обтек, все в обход. «Напрямую не говорится ничего». И вы правильно сказали, что когда, даже когда они дают какой-то якобы приказ, на самом деле он не звучит для нас, для русских, как приказ. Для нас это скорее как своего рода какой-то brainstorming, mm -hmm. что нам сказали, что вот нужно было бы это сделать, это надо было бы сделать, то есть это говорится в каком-то вообще условном наклонении, а на самом деле для французов это приказ, то есть этим нужно заняться, это нужно сделать, над этим нужно подумать и так далее. Но в данном случае, я просто к чему это все говорю, что в данном случае, с моей точки зрения, по крайней мере, это не совсем вот эта иерархическая дистанция, это именно вопрос общения, обтекаемости, либо прямого, прямого общения. И очень часто, когда в том числе даже я до сих пор еще после 20 лет здесь во Франции, когда, допустим, я общаюсь с какими-то своими определенными клиентами, Французами, и даже не обязательно французами, это могут быть, допустим, те же англичане. У них, несмотря на то, что они не считаются, они не, они не входят в группу латинских культур, mm. и тем не менее их общение тоже весьма обтекаемое. Ну, гораздо и больше, очень... чем французов. Да, да, и, и, и, и очень часто взаимопонимание с ними, для нас, для русских, mm. оно, оно весьма проблематично. Потому что мы не, не, мы не в состоянии уловить, до тех пор, пока у нас не появится эта привычка, вот это понимание, мы не в состоянии уловить э, вот эту пружинку, этот маленький градус, э, который используют они для того, чтобы сказать, я согласен или я не согласен. Допустим, американцы, они куда прямее французов. Но они гораздо, они, они, они гораздо более обтекаемые в своем общении, чем мы русские. То есть мы, я даже не знаю, если... если другие какие-то культуры которые более прямые в общении и в которых можно в лоб сказать допустим менеджер может в лоб сказать подчиненному ты дурак в других странах это вообще не воспринимаемо. допустим в азиатских культурах там у них вообще есть такое понимание как потеря лица то есть менеджер он не скажет напрямую что-то оскорбляющее своему подчиненному, потому что он будет понимать, что при этом его подчиненный потеряет лицо. И в их понимании, в их культуре вот эта потеря лица, она просто не воспри... как это сказать? Не... как это сказать по-русски. Неприемлемо. Да, она неприемлема. Абсолютно. То есть, вы понимаете, механизм вот этого... Этой обтекаемости, он работает настолько сильно в этих культурах, что он идет даже в обратную сторону, Человек не говорит напрямую из-за того, что он понимает, что человек напротив, его подчиненный, Леси subordonné, mm. потеряет лицо. Чего в нашей культуре нет в принципе. Абсолютно. Поэтому нам так сложно общаться со, с другими, ну, по крайней мере, латинскими западными культурами. Единственное, наверное, что, что я бы отметила, если сравнивать, манеру коммуникации русских и французов, наверное, есть единственная такая, такая точка, в которой наши подходы сближаются, это в обратной связи. Потому что все-таки французы, когда они дают обратную связь, она достаточно прямая. Конечно, до русских очень далеко, потому что русская обратная связь, она чаще всего основана на очень жесткой критике. Да. И критики не только объективной, но там и твой папа, и мама, эмоционально, и совершенно верно. совершенно верно, в то время как французская, она прямая, она не будет звучать так, как, например, вы говорили американской в которой будет сначала там три, три комплимента, и за этого человек думает, что меня хвалят, французский не будет три комплимента, сразу будет прямая обратная связь, но она не будет касаться ни тебя, там, ни твоего образа жизни, ни в коем случае, ни твоих предпочтений, она будет конкретно касаться вот в том, что ты, возможно, каким-то образом неправильно сделал. Mm -hmm. Я, я как раз считаю, тут, оказывается, пишут комментарии, в которых наполовину нам задают вопросы и комментируют. Я только сейчас это заметил. Мы, и... э, да, вообще было очень много интересных вопросов. Мы, конечно, можем сейчас на какие-то ответить, можем э, оставить время. Я даже не Но знаю, вот... у себя я могу их открыть или нет. Вот я есть вижу, вопрос, я его озвучу. Антон, это феномен, обусловен картезианским складом ума. Разложенность по полочкам, структурированность, выдержанность, пауз, соответственно, обтекаемость, невыражение напрямую. Какой умный комментарий. То есть имеется в виду, что этот картезианский склад ума, он больше присутствует в западном менталитете, нежели чем в нашем, если я правильно понимаю эту ремарку? Я думаю, что да. Но я бы не сказал, что наш человек отличается каким-то отсутствием кортезианства в нашем менталитете. Я бы даже сказал, что наши люди, они куда более логичны. Причем я это говорю не потому, что я там жуткий патриот нашего менталитета, нашей страны, нашего народа и всего остального. Просто я, пожив в разных странах, действительно в разных странах, с очень разными культурами, я в том числе во Франции, я вижу и понимаю, отдаю себе отчет, что наши люди, они как раз... Эм обладают определенной логикой, не всегда, не у всех, безусловно, но в общей средней они обладают логикой, которой нет у западного менталитета. Mm -hmm. Поэтому в данном случае я не знаю, кто написал про картезианство и что имели конкретно в виду, может быть, уточнят, mm -hmm. но я бы сказал, что картезианство оно есть в прекрасной мере в нашем менталитете и в наших, э, в нашем, в наших мировоззрениях, наших отечественных русскоговорящих, то есть не только у русских, но и у белорусов, у украинцев и у всех. Но ну, раз мы разговариваем про менталитет, какие вообще да. есть сильные стороны у русских, на которые они могут опереться в построении своей карьеры, в частности во Франции? Ну вот, наверное, вот эта логика, о которой я сейчас говорил. Но дело в том, что это не нужно воспринимать в буквальном смысле слова. То есть я не говорю о какой-то математической или языковой логике. Я говорю Нет. о логике вообще в принципе функционирования по жизни. Это во-первых. Во-вторых, чего очень часто не хватает французам. И, кстати, что французы очень часто ценят в нас русских. И нередко об этом говорят напрямую, без обтекаемости. Во-вторых, но ну, то, что скажу сейчас, по сути это относится к любым иммигрантам, не только к нам русским, но mm -hmm. этот факт имеет место быть, то, что любой иммигрант, который уехал из своего дома, из своей страны, когда он приезжает в какую-то другую страну, чтобы пройти через все вот эти сложности адаптации, понимания, изучения языка, внедрения в новую жизнь, в новую культуру и так далее, и так далее, и так далее для этого нужна жесткая хватка. Абсолютно. И этим, по сути, обладают все иммигранты, которые чего-то добиваются в другой стране, кем-то становятся, изучают язык и так далее, и так далее. Те, кто не обладают вот этой хваткой, они, естественно, не добиваются, да? они открывают либо какие-нибудь массажные салоны и этим жутко гордятся всю оставшуюся жизнь, а потом об этом пишут в группах в Фейсбуке. Либо есть те, которые скачут из страны в страну, либо просто возвращаются обратно к себе, потому что у них не получилось, им не понравилось. Я это говорю не в качестве критики. Я просто пытаюсь дать понять э, палитру, что ли, все, все, всех, всех тех типов людей, которые есть. Так вот, вот эта вот хватка, о которой я начал говорить, она, по сути, присуща или должна быть присуща э, любому иммигранту. И наши люди, когда они приезжают сюда, если они хотят чего-то добиться, если они хотят здесь сделать карьеру, если они хотят здесь остаться, стать специалистами в какой-то области, то, чего у них не получилось, допустим, будучи в Москве или в России, mm -hmm. то вот эта вот хватка, эта цепкая хватка, она очень ценится, как правило, особенно PM, то mm -hmm. есть средними, предпри... средними и малыми предприятиями. Я не знаю, публика, которая нас смотрит, либо будет смотреть, все ли говорят по-французски или нет. Если я вдруг где-то что-то пропущу, то вы меня остановите или переведите. Вот Так вот, особенно в малых и в средних предприятиях, то есть там, где предприниматель напрямую будет иметь дело с иностранцем, то есть, допустим, в частности с русским. Я очень часто за последние годы слышал от французов, которые предприняли что-то, открыли свое дело, они прямо в открытую говорят, да я говорю, ни одного француза к себе в компанию брать вообще в принципе не собираюсь. Буду брать только иммигрантов. Потому что у них хватка, потому что они знают, зачем они здесь. Они будут работать, они не будут уходить с работы в 7 часов, в 5, в 5 часов вечера. Они, они будут биться за свое место, они будут добиваться, и мне нужны такие люди. То есть, по сути, я это все к чему рассказываю и описываю. Вот эта вот хватка, она... Сравни предпринимательству И именно поэтому в малых и в средних предприятиях предприниматели, директора, менеджеры ценят вот эту хватку, потому что напротив них стоит человек, который работает за заработную плату, он не акционер, но у него есть вот эта хватка, у него есть это дикое желание преуспеть, добиться. В то время как рядовой француз как минимум в 75% случаев ему просто на это наплевать. Как только он переходит на, постоянную, на постоянный контракт, на СДИ, ему просто наплевать, он, он вообще ничем не интересуется. Все, что его интересует, это получить зарплату в конце месяца. Что там будет, как там будет, это все не его проблема. Я с вами соглашусь, потому что действительно, особенно в ситуациях, которые мы переживаем сейчас, в ситуации кризиса, когда очень сложно э, и новых людей э, набирать в компании, и, и вообще то есть нужно по-другому действовать и адаптироваться, сейчас, наверное, один из таких скиллов, который ценится больше всего, это как раз entrepreneurial mindset. Это как раз именно о том, что человек мне нравится такая квалификация, как act as an owner. То есть ты сам отвечаешь не только вот за свою там, вот эту работу, но и за гораздо да. больше. И ты влияешь прямо на результаты компании. И я с вами согласна, что, конечно, это очень ценное качество, на которое можно опереться. Кстати, еще есть другой момент. Вот я сейчас вас слушаю, как раз об этом подумал. Только помогите мне это перевести на русский. для polivalence. Ну, многозадачность, наверное. Хотя многозадачность... Тут не хватает слова какого-то. Многозадачность — это умение решать разные задачи, да? Но поливаленс это больше умение... Я, я просто имею в виду, что наши люди, они куда более гибкие. Да, абсолютно. Мне... мне... Приходилось слышать просто дикое количество раз от французов, когда я еще был в, корпора... в, комп... в корпоративном мире, они мне прямо в открытую говорили: это, это моего контракта вот эта задача не касается. То есть я, я этим заниматься в принципе не буду, это не моя проблема. Я не подпишу, потому что меня это не касается. И так далее, и так далее. То есть, у них в их вот этом вот картезианском понимании, французском, у них все завязано именно на условия контракта, которые они подписали, и отсутствие ответственности, отсутствие желания, чтобы весь механизм работал, то есть вся компания работала, чтобы вся компания могла чего-то добиться, к чему-то прийти и, возможно, увеличить, там, допустим, годовой оборот и так далее. У них, по большому счету, это очень часто отсутствует. Не у всех, безусловно, я не хочу сказать, что все французы такие. Да. Наши же русские, они способны э, заниматься, я не знаю, там, и расчетами, и уборкой, если потребуется, Совершенно. и съездить в магазин, купить мебель, привести в офис, установить, подкрутить, заделать, и сходить куда-то в брейнсторминг где-то. То есть наши люди, они, э, я даже не знаю, как это сказать по-русски, немногозадачные, а мы просто беремся за все, мы в состоянии делать все одновременно. Да. В нас это присутствует больше, чем в французах. И, и я, опять да. же... И опять же, безусловно, я заканчиваю. Опять же, безусловно, французскими э, работодателями это безусловно ценится. Это однозначно. Абсолютно. Эм, и, наверное, я бы еще добавила к вот этому списку, э, это лояльность. Потому что все-таки да. русские сотрудники, с одной стороны, мы начали наш разговор про вертикаль власти, редко русский сотрудник будет ставить под сомнение авторитет руководителя, авторитет, в принципе, решений, которые принимаются, и будет их, что называется, челленджи. И э, у русских сотрудников очень-очень-очень высокая лояльность по отношению к компании. То есть это действительно, чтобы русский человек дошел до такой степени, чтобы он начал выяснять отношения, или как французы очень любят, да, э, сохранять там все, все письма, чтобы это потом использовать в суде и так далее. Но это русского человека нужно действительно очень-очень сильно довести. И это вот очень долгие периоды времени это будет предшествовать? Но я, я бы сказал, что, во-первых, это вопрос опыта и времени, то есть вы правильно говорите, что во-первых, нужно русского человека до этого довести, а во-вторых, это вопрос опыта. Я, например, сегодня а -а -а. при общении с французами, как правило, э складываю в отдельную папку всю мою переписку с ними, потому что я знаю, что через три месяца мне... И у меня, кстати, был случай буквально три года назад со школой, в которую я сейчас преподаю, когда мне стали высказывать претензии якобы в том, что я там где-то что-то не так преподавал, что я где-то что-то не так сделал, что я программу неправильно организовал. Когда я им достал e-mail годовой давности, которые они сами мне подтвердили, поставили, как говорится, печать, опись, протокол и все остальное... Mm -hmm. Тут сразу, сразу все претензии закончились, потому что просто я положил на стол козырь, против которого им нечем было крыть. Поэтому я бы сказал, что к этому нужно прийти. Безусловно, 20 лет назад мне бы это даже в голову не пришло. Сегодня я знаю, что с французами, да в принципе, наверное, не только с французами, mm. по-другому просто нельзя. Вот. А в отношении того, что вы говорите, что русские, здесь я не совсем с вами согласен, но опять же, я думаю, что это опять же вопрос времени, что русские не оспаривают э, того, что скажет менеджер или директор. С моей точки зрения, или опять же из моего опыта, русские могут оспаривать, но они скорее это все сделают за ширмой, то есть за пределами. Не, они это не скажут напрямую да, в лоб абсолютно. директору. Менеджеру. То, что я имел в виду. Да. В то время как французы у них это просто вот-вот на, на краю языка, они не в состоянии удержать, им нужно высказать, сказать, что они не согласны. Потому что их этому. Потому что, потому этому что равенство братства. Да, потому что их этому учат с самого детства и так далее, и так далее. Конечно, обязательно. Ну, хорошо. А если подойти, скажем, с другой стороны. Чем мы, возможно, стигматизируем или недооцениваем французов, их менталитет, способы действовать, и таким образом мы не видим для себя возможности для профессионального роста? Я не знаю, если не очень понятен мой вопрос, я могу пояснить, почему я это задаю, о чем я думаю. Да вопрос понятия, ну ладно, давайте, поясните потом, я окей, давайте. Я на этой неделе проводила небольшой опрос, я задавала о том, как наши русские сотрудники видят своих французских менеджеров. Было бы очень много любопытных ответов, и были, скажем, два таких повторяющихся, две повторяющихся мысли. Первый о том, что, а, французский менеджер истерик, Б. Французский менеджер Интриган. Ну, это же, в принципе, вот эти вот две. Это, дайте, дайте угадаю, это женщины русские вам писали? Ну, у меня разнообразные подписчики. Ну, просто, я почему смеюсь, потому что я буквально несколько дней назад получил e-mail от одной той же подписчицы, которая совершенно на другую тему, она мне писала про свои взаимоотношения с мужем, с французским. И вот, как ни странно, она использовала в точности те же самые два слова. Вот интересно, удивительно, почему так? А Вы знаете, первый раз, когда я услышала французский менеджер истерик, это был мужчина во Франции, человек, который тоже прожил, наверное, лет, не знаю, 20-25. И он просто решил, что он больше не будет строить карьеру во Франции, именно потому что он мне, он мне сказал, что я больше не могу выносить истерики французских менеджеров. Ну, здесь я не могу сказать что-то за или против, потому что я не знаю ни самого человека, ни условий, в которых он работал. Истерики есть везде, в любых странах, в любых... Как говорят у нас в России, в семье не без урода. Поэтому истерики есть везде, идиоты есть везде, нерадивые и прочее. Но... Вот когда вы меня спрашиваете, э, почему и каким образом мы, русские, стигматизируем французов, и каким образом вот эта стигматизация нам потом мешает самим же продвигаться mm. по карьерной лестнице. Mm -hmm. Сказать откровенно, я думаю, что сам вопрос на самом деле поставлен не под правильным углом. Не принимайте это, на, как сказать, близко к сердцу, но я почему это говорю, потому что любой человек который едет жить за границу его первая задача основная это адаптироваться к тому месту куда он приезжает причем адаптироваться абсолютно по всем канонам изучение языка нужно въедаться и привыкать к местным канонам привычкам функционирования размышления и так далее но я к чему это все говорю? Вот эта вот адаптация, она всегда проходит через один единственный процесс, который называется понимание. То есть если вы не задаетесь вопросом того, почему в этой культуре они функционируют таким образом, откуда это все идет, и какие корни это имеет, и какие, какие последствия это все имеет, в их функционировании, в их взаимоотношениях и прочее. Если мы этого не понимаем, то мы начинаем как раз стигматизировать того, кого мы не понимаем. И вот эта стигматизация, она на самом деле... Я это не говорю в том плане, что я все понял, что я всех понимаю, поэтому я никого не стигматизирую, что я самый умный. Вопрос совершенно не в этом. Я прошел через все стадии. Э экспатриации или иммиграции. я знаю, что это такое. Я знаю, что до тех пор, пока я не задался определенными вопросами, пока я не полез в дебри, именно в дебри, возможно, социологические, исторические, политические э взаимоотношения, какие угодно, пока я не полез в эти дебри, пока я не задался целью понять, Почему они функционируют именно так, а не по-другому? Да потому что в их стране исторически все сложилось таким образом. Культура – это что такое? Культура – это продукт истории в конкретном географическом месте. Вот что такое культура. С точки зрения социологии или антропологии, культура – это набор привычек определенного народа, живущего в определенном географическом месте. Так вот, любой человек, так же, как и мы, русские, мы функционируем, мы запрограммированы для функционирования определенным образом, через определенные привычки. И когда мы стигматизируем другие культуры, других людей, в частности французов, это означает, что мы их не понимаем. А если мы их не понимаем, это означает, что мы все преломляем у себя в голове, в нашей призме, через нашу собственную культуру. Так вот, до тех пор, пока мы здесь не выберемся из нашей культуры для того, чтобы понять другую культуру, вот эта стигматизация, она будет присутствовать постоянно. Но стигматизируя другого француза, вы дальше не уйдете, вы прогрессировать не сможете до тех пор, пока вы не поймете вот этого другого, который напротив вас. Я не знаю, достаточно ли понятен, доходчив мой ответ. Вот. Давайте только тогда поможем продвинуться э, людям и, возможно, объясним, как вы это видите, интриганство, например, в частности. Но опять же, интриганство это то же самое, что истерия. Это есть везде. Мне, например, довелось работать во франко-русской компании в Париже 20 лет назад. Mm -hmm. И моей коллегой была девушка из Санкт-Петербурга. Которая строила такие интриги на всю компанию, компания имела офисы в Москве, в Питере, в Париже, в Киеве, в Узбекистане, э, в Болгарии и так далее. Так вот, она строила такие интриги, что сходили с ума во всех mm -hmm. вот этих вот перечисленных местах люди. И при этом человек был русский, далеко не француз. Поэтому интриганство, оно есть везде. У вас, ваш вопрос каков был по поводу интриганства? Я думаю, что я бы хотела, чтобы мы немножко поговорили об истоках, откуда это. Потому что, ну, действительно, есть частности, есть общее, но, тем не менее, мы себя отдаем отчет, что французский деловой мир, он очень политизированный. В том смысле, да. что тактики, стратегии без этого очень сложно выжить и очень сложно построить карьеру и я думаю что это ну даже если мы уберем истерики за скобки вынесем то понимать, что такое интриганство и это не интриганство я бы это называл немножко иначе эм... Да? я единственное я хочу просто уточнить то что вы сейчас сказали когда вы говорите что здесь мир э, деловой мир очень политизирован в нашем в русском обиходном языке когда мы говорим что-то политизировано то это подразумевается, чаще всего у нас понимают, что люди говорят о политике. Ну это Путин, тоже, но мы немножко Путин, не Путин, Вашингтон и так далее. Мы не об этом, в том-то все дело. Что во французском языке вот это вот выражение «по политизация чего-либо, mm -hmm. политик, это скорее всего стратегический подход к собственной выгоде. Абсолютно. По-французски это называется политизей. Вот, поэтому э, то, о чем вы говорите, э, это, опять же, это есть абсолютно во всем. То есть карьеристы, у которых, как говорят французы, зубы царапают паркет, карьеристы есть абсолютно везде, во всех культурах, во всех странах. Возможно, во Франции это присутствует больше, чем у нас. Думаю, что да. Тем более, что французы, видите, дело в том, что в школе изначально, это ведь э, страна, в которой с самого детства людей приучают иметь критический образ мышления, философский образ мышления. И это естественно, вот эта вся, э, так сказать, критика, там, философия и все прочее, это все автоматически приводит вот к этому политизированному образу мышления на предприятии mm -hmm. или в предприятии. То есть постройка собственного интереса, стратегия собственного продвижения в компании, за счет, естественно, других я буду по трупам идти и так далее, и так далее, и так далее. У нас это тоже есть, но наш человек к этому подходит совершенно по-другому, потому что в, нашем, в наших параметрах у нас в России, по крайней мере у нас, у русскоязычных, если мы не говорим только о России, в нашей культуре это функционирует по-другому. У нас это менее политизировано, у нас это более все напрямую. Несмотря на то, что если вы выстраиваете какую-то стратегию собственного продвижения, собственного успеха, вы, естественно, не будете выкладывать напрямую всем, у кофейной машины где-то за углом, вы не будете всем рассказывать, что вы запланировали и как вы будете делать, чтобы директор продвинул именно вас, а не соседа по, по, по кабинету. Я не знаю, мне кажется, я уже углубился немного в сторону. Нет, очень здорово. Очень здорово, замечательно тогда буду продолжать углубляться в сторону. Вот. Поэтому эта политизация, она, вы правильно сказали, она очень присутствует во Франции, и нашему человеку к ней нелегко привыкнуть, нелегко в нее внедриться. Почему? Опять же, все потому, что наш человек не функционирует по здешним французским или западным канонам. То есть, грубо говоря, наш человек, сам того не желая, лезет в чужой монастырь со своей молитвой. И это не работает, это невозможно. Я уже молчу про тот факт, что, допустим, сегодня, буквально в ноябре месяце, русская студентка 25 лет в Париже мне сказала, что когда она отправляет свое резюме во французские компании, где в шапке написана ее фамилия русская, ей никто никогда не отвечает. Когда она отправляет точно то же самое резюме, буква в букву, но она только меняет фамилию на французскую, ей предлагают работу. Это при всей вот этой вот э, сегодняшней корпоративной политкорректности, которую выкладывают на, в красивых изданиях, в СМИ и так далее, что, мол, допустим, люди должны отправлять свое резюме, вы это должны знать куда лучше, чем я, люди должны отправлять свое резюме, допустим, без фотографий, то есть чтобы работодатель не видел лицо человека и, допустим, принимал кого-то на работу не из-за его внешности, а по его компетенциям. Кстати, в скобках есть такая байка, возможно, вы уже слышали, какая разница между американцами, африканцами и французами, когда люди ищут работу. Американец, когда он приходит к работодателю, тут у него спрашивают, что ты умеешь делать? Когда африканец, любой из любой страны в Африке приходит искать работу, у него спрашивают, кто тебя отправил? Ну, Примерно так же это работает и у нас в России, кто тебя отправил? Все через блат. Француз, когда он приходит, у него спрашивает, в какой школе ты учился? Это да. Поэтому все еще также зависит от диплома, с которым вы приходите на работу. Если, вы, если у вас диплом АШС, или у вас диплом школы, которая находится где-нибудь, подход к вам будет совершенно иной. И опять же, вот эта политизация, о которой вы говорили сейчас, она в этом всем и заключается. Стратегия начинается с малых лет. В зависимости от того, в какую школу ты пойдешь, сколько твои родители ввалят в эту школу. Да даже смысл нет. Смысл даже не в том, сколько твои родители ввалят в эту школу, а на какой линии рейтинга школа, в которую твои родители ввалили деньги, находится. Абсолютно. Ну вот как-то так. Да, я с вами, я с вами согласна. Хотя э, тот пример, который приводила ваша студентка, вы знаете, это практически такой классический э, случай. По-моему, как раз это было в конце 2019 года, было опубликовано исследование, которое как раз э, люди, которые его иници... инициировали, они были очень недовольны, что Макрон не хочет его публиковать. О том, они проводили как раз тест, они отправляли одинаковые резюме примерно людей, у которых. Одному они придумали французскую фамилию, другому придумывали арабскую фамилию. И они констатировали, что действительно есть вот разница. Разумеется, все это существует. Мне нужно себе говорить, что нет этого нет. Это есть, естественно. Но я думаю, что то, что наблюдаю я, тем не менее градус снижается. Почему? Потому что... Компания начинает отдавать себе отчет в том, что когда мы набираем людей с абсолютно одинаковым стандартным профилем, мы получаем на выходе стандартный суп. Но мир вокруг нас меняется. И если мы в компании не способны адаптироваться, то все это заканчивается тем, что компания устаревает, точно так же, как проблемы, например, у компании. Совершенно верно аккаунт, которые не могут привлечь тех Совершенно сотрудников, наверное. которых они хотят, потому что они уже устарели. Их вот это вот функционирование, вот ты будешь делать ровно вот это, а больше ты не будешь делать, может быть, там через пять лет, когда X и Z ты сделаешь. Поэтому я думаю, что это нужно иметь в виду, это очень важно, потому что, естественно, дипломы естественно название брендов компании так далее это все будет иметь значение но тем не менее я хочу сказать что это это движется это меняется и я уверена в том что будет меняться все больше и больше но это было бы исключительно здорово если бы это было так я просто в качестве примера могу дать такую историю когда олянда пришел к власти во Франции. Буквально в течение этого же года он пришел к власти в мае, когда это было в 2012 году. Буквально в течение этого года практически все ключевые посты э, министров, каких-то, я не знаю, замов и прочее, прочее, практически все эти люди были не то, что они были из одной школы с Аландом, а с одного с ним года, это были его одногодки. Вы только представьте, до какой степени здесь функционирует вот это... Я, например, сейчас говорил о блате, допустим, в Африке или у нас в России. То есть в России, к примеру, кто-то может кому-то позвонить, или я там пришел от такого-то, окей, хорошо, я тебя беру на работу. Здесь вообще даже, даже не об этом речь. А речь о том, например, когда вы, когда вы поступаете в какую-то школу во Франции, в платную школу, там, коммерции или, я не знаю, сеанс или что угодно, первое, что вам начинают продавать на глянцевой бумаге, это то, что вы, если вы проучитесь в этой школе, вы будете находиться в, в телефонном справочнике старых учеников этой школы. И что когда вам где-то что-то будет нужно, вам просто будет достаточно открыть эту книжку, найти номер телефона этого человека. Эти справочники переиздаются каждый год. Для этого в этих школах есть специальный сервис, несколько человек, которые каждый год рассылают е-мейлы, e обзванивают, узнают, не изменили здесь ваши координаты, чтобы этот, телефон, чтобы этот телефонный справочник был ожух. То есть актуален и чтобы в любой момент любой, кто учился в этой школе 30 лет назад или год назад, он мог его открыть, позвонить кому ему надо, может быть какому то министру, может быть директору в какой-то крупной компании, как где угодно. Даже если этот человек работает на другом конце света, в Новой Календонии, в Японии или где угодно, ему достаточно просто ему позвонить. Я из из из из из нашей от нашей школы я учился в таком-то году, а все. То есть работает это вот именно таким образом здесь ну, во Франции? Да, я с вами соглашусь в том, что это, в общем-то, принцип как раз французского элитизма. Но, с другой стороны, у меня есть перед глазами примеры людей. Я работала, у меня было немало коллег, выпускников экологии политехники. И у меня есть перед глазами пример, когда человек, ну, его что-то там не устроило, ну, какие-то пертурбации внутренней в компании, и он, поскольку он окончил ты книг он сказал, ах так, ну вот, вы все знаете сейчас вот. И он, естественно, пошел, отправ... то есть он нашел в LinkedIn вот своих бывших, не с теми людьми, с кем он учился, но тех, кто выпускники школы и кто занимает высокие посты в других компаниях, ему начал отправлять свое резюме, там рассказ, как он великий и прекрасный, и он был очень-очень удивлен, что, во-первых, а, людям ему отвечали, ну хорошо, здорово, молодец, ну ничего нет для тебя. Или когда он приходил и опять же рассказывал, какой он бесподобный, ему тоже не начинали тоже падать в ноги и говорить, какой то молодец. Потому что э, Эколь Политекнике это очень хорошо, но если ты после этого ничего не сделал и ничего не добился, или тебе показать, в общем-то, нечего, то э, тоже здесь такой вопрос, он очень шаткий на самом деле. То есть, да, ты позвонишь, тебя примут, с тобой поговорят, но принесут тебе это какие-то результаты, это другой вопрос. Ну, здесь, да, я, я, не, я не могу ничего сказать против этого. И, по сути, в общем-то, я не, как сказать, тут, вот эту всю историю, которую я раз, рассказал про телефонные справочники вот школы, не имеется в виду, что, допустим, человек, который выпал из профессиональной жизни, там, скажем, на 5-10-15 лет, потому что он уехал куда-нибудь в Ларзаке, и он там занимался разводом этих баранов и куриц. И вдруг он решил поехать, вернуться в Париж и опять начать работать на Defence. Естественно, там к нему подход будет совсем другой. Люди, которые остаются постоянно вот в этой всей корпоративной сфере, я к таким людям сегодня уже не отношусь, они так или иначе, если они выходцы из больших крупных школ, то в 90% случаев их... Принимают с распростертыми объятиями, потому что они из большой, крупной, раскрученной брендовой школы. Mm. Если же вы, даже если у вас есть огромный опыт достижения, вы там, допустим, может быть, даже уже открыли свою компанию, продали, либо закрыли, потом вы вернулись обратно в корпоративный мир, но у вас диплом из неизвестной школы бон bon кураж. Да, я с вами согласна. А... Антон, принято. У нас с вами не так осталось много времени, но я бы хотела, чтобы мы все-таки поговорили на одну такую тему важную, как нетворкинг. Мы часто здесь об этом говорили, потому mm. что нетворкинг – это такой экзерсис, который дается с трудом русскому человеку. Yeah. Есть, конечно же, там исторические предпосылки и травмы, почему это так происходит, мы не будем говорить об этом потому что можно еще часа три провести рассуждение можно. в тему. Легко. Но я бы хотела, может быть, поговорить именно о разнице того, как русский человек строит свой, свою систему знакомств, да? и о французском же. Какая принципиальная разница и что нужно вот человеку, потому что нас смотрят люди, которые хотят чем-то, наверное, научиться. Если вы можете поделиться вот своим опытом, в чем состоит ключевая разница и над чем нужно работать, чтобы это было эффективно? С моей точки зрения я могу, конечно, ошибаться, и все, что я сказал и говорю сейчас, не означает, что это международный учебник золотых правил. То есть это полностью мой анализ и мое мнение. Но с моей точки зрения вот эта ключевая разница, как вы говорите, она как раз и заключается в том, что наш вот этот вот нетворкинг, или, как говорится по-французски, результат, он скорее заключается э, в блате. Почему я использую конкретно именно этот термин? Потому что блат, он не сводится исключительно к той области, в которой, допустим, я специализируюсь. У меня есть папа с большой, длинной, волосатой рукой, который может позвонить, надавить, подкинуть, если надо, занести конверты и прочее. У меня есть знакомый, с которым я никогда не учился, но мы когда-то с ним вместе выпили, мы друг другу понравились, мы с ним кореша, поэтому, если надо, я ему тоже брякну там. Ну, в общем, договоримся. Вот это то, как работает в нашем менталитете. У французов это именно вот эта вот политическая, стратегическая постройка с детства. То есть, представьте, если они даже уже идут в школу, заведомо зная, что когда они из нее выйдут, у них будет этот телефонный справочник, помимо диплома, то есть вот эта постройка, подход, интеллектуальный подход к стратегии, ко по которой они будут следовать всю их оставшуюся жизнь, он начинается с малых лет. В нас это отсутствует. Это первый момент. Второй момент, опять же, это мой подход, вернее, не подход, а мой анализ. То, что в России это тоже всегда было испокон веков, но это скорее разделение на социальные классы. То есть... Какой-нибудь профессор, доцент или еще кто-то, естественно, его круг, его окружение будут, в его окружении будут люди приблизительно из этой же области, или, по крайней мере, этого уровня, этого класса. То есть, там, может быть, будут писатели, может быть, будут министры, может быть, будут тоже доценты, доктора, профессора и так далее. Очень редко можно встретить какого-нибудь доцента, который будет, допустим, там раз в неделю или раз в месяц попивать со, со, со слесарем. Во Франции же, это с моей точки зрения, здесь тоже есть классовое разделение, оно неизбежно. Но вот эта вот постройка стратегии с самого детства, она заключается в том, что я буду в основном дружить именно с людьми, которые будут в моей области, в которой я специализируюсь. Если я инженер, это означает, что большинство моих встреч, моих моих контактов, моего, моего нетворкинга, оно будет сконцентрировано именно в этой области. И вот с моей точки зрения, мы отличаемся вот от, от этой узкой, узконаправленной специальности тем, что наш блат, он как банный веник пушистый. Они сконцентрированы именно в своей области. Если вы работаете в страховом бизнесе, значит, у вас практически все ваши связи, это будут банки и страхования. Если вы работаете, допустим, если вы вышли из Ecole де пол», Соответственно, у вас будут сплошные инженеры, техники, механики, но механики не из гаража, а механики, занимающиеся там, я не знаю, большими вещами, тяжелее и так далее. Поэтому это, это мой анализ, я могу ошибаться еще раз, но мое наблюдение вот мне позволяет сказать, что у французов это стратегическое такое узкое специализирование, причем с малых лет, с молода, а у нас это именно вот пушистое такое, большое, широкое. И чем больше у нас, у русских, в моем телефонном справочнике, вот где мой телефон, Не знаю. в моем телефонном справочнике э, людей из абсолютно разных областей, тем мне будет проще добиться во всех в налогах, э, в постройке дома, в получении там каких-то разрешений, э, ну и так далее и так далее и так далее. Я бы еще, наверное, добавила к этому, что в русском подходе. Э... При общении с человеком это очень редко, когда просто это only business. Потому что если это only business, русский человек, вот у него такой надевается маска, которая плохо воспринимается французским человеком. А когда это не only business, то есть открывается душа, играем вместе на баяне, то есть это начинается какая-то вот уже не, не отношения деловые, это уже отношения очень дружеские, очень глубокие. В то время как райзюта же французский, он этого не подразумевает. Совершенно, прекрасно Совершенно правильно. Совершенно да. правильно. Да, мы согласны. Отлично, Абсолютно. принято. А, Антон, у нас пять минут осталось. У меня есть вопросы, которые присылали. Я их, наверное, не смогу всех, к сожалению, озвучить. Наверное, я вот произнесу этот. Эм, как думаете, если я не хочу разговаривать про политику? И меня не веселит французский юмор. Есть ли все-таки шанс вписаться в среду? Или я мыслю стереотипами? Я бы не сказал, что вы мыслите стереотипами. То, что вас не смешит французский юмор, меня это не удивляет. Во-первых. Во-вторых, меня сегодня определенный французский юмор смешит, но до этого, для этого потребовались годы. Во-первых, во-вторых, если вас французский юмор вообще в принципе не смешит, это не стереотипность, это скорее вопрос восприятия, я бы сказал. Что там про про про она спрашивала или он? А, говорилось про политику. А про с... политику? Да, про политику, потому что да. Ну, опять же, аполитизированные люди существуют везде, поэтому сказать, что если вы приехали во Францию, то нужно обязательно автоматически говорить со всеми о политике, я бы сказал, это не так. Тем более, что среди французов аполитизированные люди тоже есть, их меньшинство, но они есть. И, как правило, эти аполитизированные люди, они, безусловно, опять же, находятся, пардон за термин, но в низших в социальных классах. Чем вы больше касаетесь высших социальных классов во всех смыслах этого термина, тем больше там будут автоматически говорить о политике. Это неизбежно. Поэтому дать здесь какой-то совет или сказать, что с вами все в порядке, ну я не знаю этого человека, поэтому мне сказать сложно, думаю, что в порядке, потому что увлекаться политикой это не обязаловка. Смеяться любой французской шутки это тоже не обязаловка. Поэтому, в принципе, для меня это практически нормально. И потом, опять же, все зависит еще от того, сколько человек, задавший этот вопрос, находится на территории Франции. Это тоже немаловажный фактор. У меня, к сожалению, нет этого уточнения. Я вижу еще вот вопрос, мне он очень нравится. Алена, а вот как вы, Антон, считаете, нужно ли вообще пытаться бороться за свою идентичность? Я думаю, да. Но опять же, здесь нужно все воспринимать не, не однобоко, а двояко. Или даже, я бы сказала, многополярно. Бороться за свою идентичность – это одно. Но другое то, что не нужно при этом забывать, причем постоянно об этом не забывать, что вы находитесь на их территории, а они, не они на вашей. Поэтому вам, прежде чем бороться за свою территорию, вам нужно... Себя показать, себя доказать, что вы вписались в их культуру, что вы говорите безошибочно на их языке, что вас понимают, и что вы в состоянии с ними взаимодействовать на равных. И после того как, у меня, кстати, на эту тему тоже есть статья на моем сайте, после того как вы уже можете начинать бороться за вашу идентичность, потому что вы имеете определенный статус здесь во Франции. Вы можете себе это позволить, потому что вас уважают, потому что вас приняли. До тех пор, пока вас не приняли, и если вы будете продолжать ерепениться, я думаю, что далеко это далеко, далеко и позитивно вас это не заведет. Супер. Антон, давайте вот на такой позитивной ноте, мне кажется, она прекрасно подводит итог тому, что мы сегодня обсуждали. Мы завершим наш эфир. Я очень вас вам благодарна за... Такие интересные мысли, мне было очень интересно с вами пообщаться, нашим подписчикам, я думаю, зрителям тоже. Спасибо всем за внимание, спасибо за ваше время. И я себе позволю пригласить всех на сайт у Антона, на котором немало статей, а также на YouTube-канал, в котором видео очень любопытные, интересные, короткие, длинные, которые позволят вам, наверное понять лучше французскую культуру и место русского человека в ней. Спасибо вам огромное. Спасибо за рекламу, спасибо, что пригласили. Всего доброго. Hello, ну, а дисклеймер, дети мои, значит, четыре вопроса, которые мне прислала Алена, из тех, на которые мы не успели ответить в прямом эфире, либо, может быть, эти вопросы поступили опосля, я не знаю. Я даже не знаю, в каком, в каком порядке на них нужно отвечать, но буду отвечать как получится, поэтому не, не судите строго, тем более, что я совершенно не готовился к этому видео, совершенно не знаю, что я отвечу на эти вопросы. Я их уже прочел, но готовых ответов в голове у меня нет, поскольку с моей точки зрения вопросы немного каверзные, сложные, мягко говоря, бытейские. Короче, поехали. «Откуда русскому человеку, приехавшему работать во Францию, узнать, что можно делать и говорить, а что нет? Где учиться национальной этике? Ведь ее, ее не преподавали в школе. На работе от меня уже ждут умения считывать намеки, жесты и сигналы. Вдруг не окажется на пути мудрого наставника». Это вроде вопрос «вдруг не окажется на пути мудрого наставника». В общем, последнюю фразу не совсем понимаю. Где учиться? Ну, Ребята, с моей точки зрения, только, только по жизни, только в жизни. Я даже не знаю по-другому, как, как это было бы возможно. Как говорится по-французски, он étudie le tas", То есть, приехав сюда, вы начинаете просто, как я это говорил в прямом эфире, вгрызаться, вникать, понимать, осознавать. Все это происходит через наблюдение. Найти какой-то конкретный учебник, где вам объяснят эту французскую этику, ну, такого в природе нет. Поэтому где учиться? На природе, я, я бы вам сказал, только все вживую, по-настоящему, по-другому никак. Либо только мне надо будет создать, написать семинар на эту тему и продавать его вам за бешеные деньги, в котором, безусловно, будут очень умные вещи, потому что напишу его я. Но он будет стоить безумных денег, поэтому, не знаю, решать вам судите сами. Следующий вопрос. Есть такая заезженная песня про «Где родился, там и пригодился». А еще «Мамин голос», который твердит что-то про то, ну, куда я поеду, кому я там нужна. Тут-то вот до дела делаю, а там и в уборщики не возьмут. Ну, ладно. И опыт многих, не всех, но все же знакомых, проживших во Франции несколько лет, не печален. Хотя и люди далеко не дураки, и в России на момент иммиграции были хорошие возможности для роста. Как не, строя возду... как не строя воздушных замков и понимая объективные риски, помочь себе принять решение о переезде? Дети мои, ну, тут, тут, тут, опять же, вопрос очень экзистенциальный и риторический, я бы даже сказал. Все зависит от того, для чего вы едете во Францию, для чего вы едете вообще за границу в принципе, будь то Франция или какая-то другая страна, суть даже не в направлении географическом. В зависимости от чего вы туда едете, если вы хотите просто сбежать от того, от чего вы бежите в вашей стране, будь то Украина, Россия, Белоруссия, там, я не знаю, Узбекистан или где угодно, то это одно. Если вы едете целенаправленно, допустим, на учебу, как это было в моем случае 20 с лишним лет назад, то это другое. Потом я уже остался во Франции, это было, как я обычно говорю, как комминбуль как... то есть как снежный ком. Одно за другое стало цепляться. Поедете ли вы за границу, допустим, для того, чтобы там делать карьеру, то это, опять же, другой подход и другие условия, там все по-другому. У вас должно быть, по крайней мере, должен быть другой психологический и ментальный настрой для этого. Поэтому, честно говоря, я не знаю, что конкретно вам ответить на этот вопрос. Заезженная пластинка. пластинка есть, это однозначно. Тот факт, что печальные опыты различных российских эмигрантов во Франции и в других странах есть, это факт тоже. Как не строя воздушных замков, помочь себе принять решение. Но мне кажется, здесь я буду вынужден вам дать тот же самый ответ что я уже сказал в прямом эфире. Если вы хотите чего-то добиться, то вы этого добьетесь. Понимаете? Это ментальный и психи психологический настрой. То есть вы не едете, вы не едете в какую-то страну, куда-то конкретно с принятием какого-то решения. Я, я даже не знаю, как это сформулировать, понимаете? Например, я когда ехал на учебу во Францию, для меня это было однозначно, я еду учиться во Францию, все, точка. Не было вообще никаких других параметров, у меня даже не существовало, я ничего другого не видел по сторонам. Поэтому мне сложно ответить на этот вопрос. У меня такое ощущение, что человек, который задает этот вопрос, не обижайтесь, но это, это мое восприятие, я могу ошибаться, человек, который задает этот вопрос, он как будто бы себя заставляет поехать во Францию и пытается себя убедить, что это сделать надо. А зачем вы это делаете? Понимаете? Вот, вот в чем штука. Есть такая, такой пример в, в личностном развитии, по-моему, так это называется по-русски. Корабль, который находится в открытом море, у которого нет компаса, который не знает, куда идти, у него 360 градусов, вокруг него сплошное море, сплошная вода и небо, больше ничего. Нету никаких... Никаких, как это сказать, за что может зацепиться глаз, чтобы сориентироваться, нет ни деревьев, ни гор, ничего. Просто вот равнина море и небо. Так вот, если вы не знаете, куда вы плывете и зачем вы плывете, вы можете плавать по кругу всю вашу жизнь. Я, честно говоря, по-другому даже не знаю, как вам ответить на этот вопрос. Я понимаю, что я конкретно, никакой конкретики вам не дал, но таков мой ответ. Либо, может быть, просто я не до конца понимаю ваш вопрос. Тогда, может, потом в комментариях уточните, что к чему. Идем дальше. Посоветуйте, какие фильмы или книги, может быть, подкасты, где можно научиться распознавать иронию, юмор, какие-то языковые, смысловые оттенки, чтобы это было не академическое издание, которое останется мертвым грузом, а что-то живое, запоминающееся. «Les inconnus». «La compilation». Это французские юмористы где-то 20-30 летней давности, весь их юмор, я когда приехал во Францию, они были на, на пике славы, да и собственно на сегодняшний день по сути нету совершенно абсолютно ни одного француза, который бы ни разу о них не слышал и не знал бы наизусть их, их шутки, скетчи и все остальное, это что-то наподобие нашей бриллиантовой руки, которую знают все наизусть и которая, бриллиантовая рука, я имею в виду, фильм, который отсвечивает полностью всю подноготную действительность, советскую действительность тех, тех времен. Безусловно, сегодняшним поколением, допустим, сегодняшним 20 или, может быть, даже 30-летним, это не понять. Вот, я захватил эту эпоху, поэтому для меня бриллиантовая рука это просто, ну, это кладезь, это, это лучше любого учебника, любой христоматеик для изучения именно вот той эпохи менталитета. И, как сказать, сложившейся что ли устоявшейся ситуации во взаимоотношениях между людьми и все остальное. Поэтому Лиза Конюш полностью всю антологию смотрите, изучайте. Они сегодня свободно в YouTube есть вперед. Там с моей точки зрения прекрасный юмор, благодаря их шуткам и их языку и их сценкам, их интермедиям, я думаю, что вы научитесь понимать во многом французов, Францию и их юмор. Тем более, что у французов юмор Весьма неплохой, могу вам сказать, и иногда он утонченный. Далеко не у всех, безусловно. Я не буду сейчас влезать в дебри, называть какие-то имена, кто более смешной, кто более не смешной. Я имею в виду в смысле юмористов. Но есть люди с очень утонченным юмором, с очень такими... Кстати, тоже вы еще можете смотреть «Ля сери Камлет. Там уже язык и, и юмор... Более сложный для понимания, то есть, допустим, на первых годах во Франции вы там ничего не поймете, есть уйма французов, которые не смеются, смотря Люкем которые не понимают этот юмор. С моей точки зрения, это очень четко и тонко написанный юмор, в котором нужно вот именно, что называется, читать между строк. Там нужно не читать, а там нужно смотреть, потому что это снятые скетчи и э, инсценированное такое все с преломлением на сегодняшнюю жизнь, несмотря на то, что действие там происходит якобы в средневековье. Но написано очень умно и очень тотко. Поэтому вот совет, который я бы дал, это, во-первых, Лизан к пониманию куда проще. И что самое интересное, что все их шутки, Лизан которым 30-20 лет, они совершенно не устарели за вот эти десятилетия. Абсолютно. Ничего не изменилось за эти годы. Все, как было, так То есть все то, о чем они шутили 20-30 лет назад, сегодня это настолько же актуально, как и, как и раньше. Так что вперед. Идем дальше. Если я не ошибаюсь, это уже будет, наверное, последний, да, последний вопрос. Меня бесит, когда мне говорят про русский акцент. Даже в положительном ключе. Потому что сразу просыпается в голове условная Марья Ванна, школьный учитель английского, и орет в ухо, как не стыдно. Как не стыдно по поводу чего акцента. А у Марии, а Марии Ивановны не было, что ли, акцента русского? Не совсем понимаю этот вопрос, но про русский акцент. Ну, как бы сказали французы, с этим пле. И я знаю, что лично я с этим тоже боролся очень долго. Кстати, моя вставка на французском языке в начале видео была отнюдь не для того, чтобы вам прорекламировать или про -про показать мое, мое качественное произношение французского языка. Но я вам могу сказать, что в любом случае я не знаю никого, кто бы, скажем, за первые 5-10 лет избавился полностью от акцента. Я ни разу не встречал таких людей. Есть люди исключительно талантливые, которые говорят на семи языках, я говорю только на трех, И эти люди говорят... Ну, я бы не сказал, что практически без акцента. Акцент у них так или иначе есть, но он у них куда меньше, чем у основной массы людей, которые пытаются говорить на иностранных языках. Поэтому, слушайте, ну, нужно ухо, нужно тренировать ухо, нужно прислушиваться к тому, как это говорят, и самое главное, нужно понимать, как эти вещи произносятся. Да, я знаю, я отдаю себе отчет, что понять э, произношение, технику произношения носовых звуков во французском языке, это весьма сложно, чтобы не сказать, очень сложно. Тем более нашему уху, русскому уху, я имею в виду, русскоязычному, у нас в нашем языке ничего подобного близко нет, поэтому это нелегко. Нужно тренироваться, нужно, нужно, нужно просто пытаться искоренить этот акцент, потому что так или иначе, вы знаете, я заметил такую тенденцию, меня тоже очень сильно бесило и, кстати, бесит до сих пор, при условии, что я уже больше 20 лет нахожусь здесь во Франции, когда мне еще пытаются время от времени что-то сказать по поводу моего акцента. Но дело в том, что то, как говорю сегодня, я, я могу позволить себе сказать тому, несчастного француза, который попытается меня учить уму-разуму по поводу моего произношения, или может быть какой-то редкой ошибки, которую я где-то сделаю, и то не потому, что я не знаю, а потому, что я просто задумался о чем-то другом, я могу его поставить на место, просто ему сказав, что когда ты заговоришь на каком-то, на любом, хотя бы на английском, который проще французского и русского, так как я говорю на твоем языке, после этого ты потом будешь делать подобные ошибки. Как правило, такой юмор, юмор, Проходит не очень, но зато после этого они уже не имеют особого желания со мной шутить по поводу моего акцента. Я этот пример вам даю не для того, чтобы показать, какой я крутой, а просто чтобы вам сказать, что меня тоже очень сильно бесит, когда кто-то что-то мне говорит по поводу из французов, по поводу моего акцента на французском языке. При условии, что в 100% случаев те, которые делают эти замечания или делают эти шутки, они в принципе не в состоянии произнести хоть одно слово на иностранном языке хотя бы приблизительно похоже на то, как это должно звучать в оригинале. Поэтому я вас прекрасно понимаю, что вас это бесит. Вот. Но отойти от этого единственный вариант – это нужно, нужно над этим работать. Без труда, как, как вы знаете, ничего вы не выловите, поэтому Старайтесь, пытайтесь, прислушивайтесь. Если у вас есть возможность, берите какие-то частные уроки у людей, которые могут вам с этим помочь. Это, это много работы. И самое главное, я, кстати, недавно буквально одной русской девушке на эту тему отвечал, потому что она у меня спрашивала, как бы она могла тоже заняться своим произношением. Я, им сказал, я ей сказал, что этот процесс долгий, потому что он, во-первых, серебральный, э, ну, короче, умственный, и самое главное, он биологический. Потому что нужно перестроить полностью все свои органы произношения в направлении другого языка. А к этому вы не привыкли, вы привыкли совершенно к другому лингвистическому произношению, измерению, в котором вы выросли и прожили там, скажем, я не знаю, 20, 30, 40 лет. Поэтому, чтобы это перестроить, на это нужно время. Все биологические процессы, они долгие. Вы не можете поставить произношение за два месяца. Все вот эти техники, которые продаются, не техники, вернее, а методики, которые продаются за бешеные деньги, где вы там вы слушаете какие-то ультразвуки и якобы изучаете язык, и у вас получается якобы шикарное произношение. Это все туфтология, это все маркетинг, это не существует. Никакую, никак, никакие ультразвуки, никакое слушание, никакая методика вам вашу биологию не поставит за два месяца без тренировки. А тренировка это... Например, я когда учил французский язык, у меня на эту тему есть видео на моем канале, если интересно, зайдите, гляньте, оно, кстати, на русском. Когда я учил э, французский язык, произношение, э, я работал по 2-3 часа в день с закрытыми ушами, просто сконцентрировавшись на тех звуках, которые мы изучали в школе, и таким образом я отрабатывал, отрабатывал, отрабатывал эти звуки. И при этом, после вот этого очень интенсивного изучения французского, когда я приехал сюда... Ну, во-первых, я понял, что у меня был рефлекс Павла, то есть я нифига не понимал из того, что мне говорили, и меня не понимали. И самое главное, я понял, что то произношение, которое мы учили там, это было хорошо по сравнению с общей массой всех школ, которые вам могут преподавать французский любой, или другой иностранный язык, но когда вы приезжаете в страну, вы осознаете, что есть «до» и есть «сейчас». Так вот, коль скоро вы теперь находитесь в там «сейчас», ребята, вгрызайтесь, вгрызайтесь. Откройте уши, прислушивайтесь, занимайтесь, э делайте уроки и учите грамматику, произношение, все эти вещи, потому что по поводу, по помимо произношения, еще, безусловно, очень часто делают всякие <кхм> шутки, прибавутки на тему ошибок, которые мы, русские или любые иммигранты, могут делать. Поэтому, но дело в том, что эти ошибки и в произношении, и грамматические ошибки, они присущи любым иностранцам. Я не знаю, ответил ли я ваш, на, на ваш вопрос или нет. У меня есть, например, знакомые экспаты, которые живут здесь во Франции, которые пытаются тоже говорить по-французски, которые страдают точно так же, как и мы от их акцента, от их ошибок, от их непонимания, менталитета и так далее, и так далее. То есть проблемы все те же самые. Это не касается только нас, русских. Это касается абсолютно всех иммигрантов. Это одна, один, одна и та же проблема абсолютно для всех. Так что, ребята, но пасаран... И если будут какие-то дополнительные вопросы, есть комментарии, или может быть впоследствии потом, если будет спрос, возможности, все остальное, может быть сделаем какие-то дополнительные видео либо у меня на канале, либо может быть здесь в инстаграме с, с Аленой, если будет на то энергия, время и желание.